Творение Евгения Евтушенко. В нем он говорит о любви. После нескольких неудачных браков он встречает ту единственную, но так и не может поверить в свое счастье и каждый день боится потерять эту любовь. Когда взошло твое лицо, когда взошло твое лицо над жизнью скомканной моей. Вначале понял я лишь то, как скудно все, что я имею. Но рощи, реки и моря оно особо осветило, И в краске жизни посветило непосвященного меня. Я так боюсь, я так боюсь конца нежданного восхода, Конца открытий, слез, восторга, но с этим страхом не борюсь. Я помню, этот страх и есть любовь. Его лилею, хотя лелеять не умею, любви своей небрежной страж. Я с страхом один взят в кольцо. Минуты эти краткие, знай, но для меня исчезнут краски, Когда зайдет твое лицо. Красиво.